Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Мне тут на обзор попал довольно-таки интересный автогаджет. Позиционируется он как автомобильный инклинометр. Конечно, мало кто в курсе, что это такое. Вообще, инклинометр используется в строительстве. Это такой электронный инструмент для измерения углов. Но у меня, друзья, не строительный инструмент, а именно автомобильный. Вот в такой вот он коробки. Никаких особо названий нет, кроме названия HUD car easy to install все то есть и с этой стороны абсолютно все то же самое а, вообще конечно а, здесь тоже есть функция измерения углов но она немножко работает по-другому а, и это конечно не основной функционал данного устройства а, там еще много есть интересных фишек и давайте друзья посмотрим его комплектацию подключим и посмотрим что он умеет внутри нас встречает еще две коробочки Давайте их сразу достанем. Внутри также у нас есть инструкция. Давайте покажем поближе. Естественно, на английском языке. Но я думаю, что там будет все интуитивно понятно, и мы с вами в интерфейсе разберемся. Скорее всего, там должен быть русский язык. Так, давайте откроем вот эту коробку, посмотрим, что у нас там внутри. А, у данного устройства есть два типа подключения. Это можно видеть как раз по данным проводам. А, первое подключение через OBD-разъем. Здесь у нас разъем microUSB. Соответственно, если мы подключаем через разъем OBD, то вся информация у нас считывается с блока управления двигателем и отображается на экране. Также есть второй тип подключения, это через розетку прикуривателя, то же самое, разъем microUSB. При данном типе подключения вся информация на устройстве отображается с помощью встроенного GPS-модуля. И мы с вами рассмотрим оба подключения, какая информация будет отображаться э, при встроенном GPS-модуль и, соответственно, какая будет при подключении через OBD-разъем. Ну и давайте самое интересное. Вот так вот выглядит автомобильный инклинометр. С этой стороны у нас экран. Снизу двусторонний скотч для установки его на панель автомобиля. Можно его установить так, либо куда-нибудь еще, у любое удобное место. Итак, сзади у нас как раз разъем microUSB. Я так понимаю, это динамик. Также здесь расположен датчик света. И сверху есть такое крепление для присоски, оно, кстати, тоже у нас должно быть в комплекте. Также есть в комплекте дополнительный двусторонний скотч, а, по-моему, крепление присоски у нас в этой коробке. Да, друзья, это у нас здесь. Вот она присоска, вот так вот она выглядит. У меня абсолютно такая же установлена на видеорегистраторе. В общем, с помощью этой присоски мы можем его установить на Лобовое стекло также в любое удобное место. Я думаю, что вот здесь вот он впишется прям вообще отлично. Ну, мы с вами как раз когда подключим и будем проверять. Естественно, на двусторонний скотч я его лепить не буду. Зачем мне это нужно? Давайте подключим, посмотрим, что в нем есть интересного, какой функционал. Так, разместил я инклинометр в верхнюю часть лобового стекла на присоске. Вот так вот, я думаю, будет удобно. И первое, что я хочу проверить, это подключение с помощью UBD разъема. Все, там я в разъем воткнул. И давайте подключать питание. Подсоединяем штекер. Итак, мы видим, у нас по бокам загорелась светодиодная подсветка. И здесь мы видим выбор языка. Сверху, естественно, у нас есть кнопки управления. Давайте я покажу. Кнопка включения влево-вправо и кнопка меню. Соответственно, давайте проверять, какие у нас языки есть. Английский, французский. Ищем русский, естественно. О, все, выбираем. Итак, здесь у нас выбор типа подключения ОБД, естественно. Все, сейчас идет соединение. Итак, устройство включилось. И на экране у нас сейчас выражается текущая скорость 0, естественно, так как мы никуда не едем. С левой стороны обороты двигателя, указание километров в час. И справа значение ЕКТ, это у нас температура охлаждающей жидкости 87 градусов. И смотрите, друзья, так как здесь есть кнопки на верхней части, кнопки включения, влево-вправо и меню Кнопками влево-вправо мы можем а, менять здесь значение. Точнее, а, то, что здесь будет отображаться. Например, я сейчас нажимаю влево. Здесь у нас отображается текущий расход топлива. Далее, MAP. Это, а, насколько я знаю, давление воздуха в коллекторе во впускном. Далее, OID. OID – это температура масла. В принципе, то же самое, наверное, что и температура двигателя практически. Далее, значение AF – это соотношение воздух-топлива. Далее, ТЦП – уровень давления, как написано в инструкции. PCI – это единица давления надува. Естественно, все это указано в инструкции. Я особо даже не знаю, зачем нужны эти показания, но, видимо, кому-то интересно. А, сколько литров у нас расход на 100 километров, как я понимаю. CVT, это у нас что-то связано с коробкой передач. ELD, это нагрузка двигателя или нагрузка на двигатель. И от температура воздуха на впуске. TPS, положение дроссельной заслонки. Это у нас э, время в пути. 5 минут показывает. Это пройденная дистанция диск, вольтаж текущий, количество спутников GPS и ASL, это переводится как Altitude, высота, но высота непонятно чего. Далее DIR, это у нас направление движения Driver Direction, N, NOS, получается у нас север, то есть мы двигаемся на север, также сверху у нас указано. Ну и все. Возвращаемся опять на начало. В общем, такие вот у нас показания. Также мы можем нажимать на кнопку меню и менять отображение главного экрана. То есть можно включить так вот, либо так, либо так. Тут кому как удобно, кому как нравится. Такой вот экран. Такой. Здесь у нас, я так понимаю, что это ускорение также у кого есть турбина и соответственно самая основная фишка про которую я говорил так как это все-таки инклинометр здесь у нас отображается угол наклона автомобиля то есть у нас здесь горизонтальный горизонтальное положение автомобиля и вертикальное то есть если я сейчас буду опускать соответственно мы видим угол наклона автомобиля если сильно наклонить Устройство сигнализирует об опасном наклоне. То есть, если еще круче, то вот так вот он у нас красным мигает. Вообще, конечно, это удобно владельцам внедорожников, которые любят погонять по бездорожью, повывешивать колеса, также забираться на какие-то крутые горы. И, соответственно, здесь они могут посмотреть угол наклона автомобиля и, соответственно, угол наклона горы, который они могут на своем автомобили преодолеть я думаю что это очень интересная такая функция вот. дальше переключаемся здесь у нас также все эти показания на одном экране и вот еще одна фишка это своего рода speed lock то есть функция испытания ускорения с нуля до 100 и также сколько у нас разгон на 400 метров вот, Естественно, мы с вами эту функцию проверим Конечно, я гонять не буду, выжимать из машины все И проверять, сколько у меня едет машины от нуля до ста Просто самое главное измерить, а точнее проверить эту функцию Дальше здесь есть также испытание тормоза То есть с какой скоростью мы едем и с какой скоростью мы нажимаем на тормоз Также можем померить а, тормозной путь и время до полной остановки тоже, в принципе, интересно, тоже с вами проверим. Ну и здесь также показания, которые мы можем посмотреть. Естественно, все это переведено с китайского на русский, какие-то слова очень криво читаются. То есть все то же самое, своего рода такой бортовой компьютер. В принципе, тоже удобно, если у вас нет в автомобиле бортового компьютера. Ну и все, возвращаемся обратно на главный экран. В общем, вот такой вот функционал. Также можно перейти в настройки долгим нажатием на кнопку «Меню». Здесь «Возврат» — это «Возврат на заводские настройки», «Установки системы». Здесь мы можем, соответственно, настроить звук, сигнал скорости» сигнал температуры, но самое главное, что мы можем сделать, это настройка лет. То есть вот эта боковая подсветка можно менять ее цвет: голубая, красная. Так, можно отключить. В общем, я думаю, что ночью это будет смотреться еще интереснее, но ну, а так в целом нормально. В общем, друзья, мы с вами посмотрели подключение через разъем OBD. Давайте попробуем подключить также через прикуриватель и посмотреть, какие показания он будет нам отображать, соответственно, по встроенному GPS. Скорее всего, здесь много а, параметров не будет отображаться, но в любом случае интересно. Все, переключил на прикуриватель. Вот у нас провод. Так, включаем. Так, выбираем тип подключения gps все у нас устройство также включилось и естественно показания у нас слева и справа какие-то рандомные естественно дистанцию и время пути все это будет отображаться но какие-то показания которые идут с блока управления у нас отображаться не будут и да друзья смотрите если мы Подключаем устройство через прикуриватель, то, соответственно, мы не можем перейти на те показания, которые у нас отображались с блока управления двигателем. То есть мы можем тут посмотреть GPS ASL, направление движения, в север, время в движении, дистанция, пройденный путь, вольтаж. Ну и количество спутников в принципе все больше здесь никакой информации нет также мы здесь не видим оборота двигателя соответственно просто их здесь не с чего считывать а, gps показывает 0 так как еще не поймал все-таки устройство как так сказать на холодную пока мы его только запустили спутники он я так понимаю чуть позже поймает ну чуть давайте проверим чуть позже также мы можем переключать главный экран Абсолютно все то же самое. Ну и также угол наклона автомобиля. Показания те, которые доступны. Испытание ускорения также можно проверить и по встроенному GPS-модулю. Я думаю, здесь показания особо разницы не будут. Испытание тормозного пути. Ну и опять же возвращаемся на главный экран Ну что, переходим к самому интересному Сейчас будем проверять функцию э, разгон 0-100 Как я и говорил, я не буду сейчас давить тапку в пол А просто э, разгонюсь до 100 км в час И посмотрим, как э, этот инклинометр зафиксирует скорость а, И также проверим э, тормозной путь а, и, Если вы заметили, то внизу была подставка с двусторонним скотчем Она снимается, так как она э, на защелках. Если будете использовать на лобовом стекле, то вот рекомендуется ее снимать. Ну что, поехали. Все. Показал разгон. И теперь переключаем на время тормозного пути со 100 км в час. Нажимаем на тормоз. Соответственно, у нас показывает Время остановки и скорость я конечно сейчас еду по трассе поэтому до полной остановки останавливаться конечно же не буду но факт в том что функция работает и будет удобно тем кто любит погонять и замерить разгон автомобиля от 0 до 100 также хотел отметить два на мой взгляд самых информативных и интересных экранов на данном устройстве это вот этот вот экран Здесь отображается у нас несколько параметров. Текущая скорость и время. Смотрите, параметры можно настраивать. Это мгновенный расход топлива, температура охлаждающей жидкости, а также количество спутников GPS, пройденная дистанция, время в пути, вольтаж. Меняются параметры только самые верхние, которые помечены красным. Второй экран, который тоже очень информативный и довольно интересно выполнен здесь также мы видим а, вольтаж текущая температура охлаждающей жидкости здесь также параметры можно менять на любые, какие вам необходимы и справа тоже текущая скорость и время а, время в пути и пройденный путь вообще температура двигателя будет актуальна тем, у кого а, на приборной панели измеряется стрелкой как в моем случае, так же на весте: если у вас нет бортового компьютера, то данное устройство вам подойдет. Ну вот, друзья, вот такой вот автомобильный инклинометр. Функционал довольно-таки интересный, особенно будет интересен, как я и говорил, владельцам внедорожников, а также. Тем, у кого нет в автомобиле бортового компьютера Так как функционал здесь довольно широкий Можно смотреть и показания автомобиля Также замерять скорость 0 для тех, кто любит погонять В общем, каждый найдет для себя то, что ему нужно вот. Ссылку на данные товары, естественно, я оставлю в описании под видео Вы также пишите в комментариях, как вам данное устройство Будете ли его заказывать или нет, вообще заинтересовало или нет вот. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.